Радует елочка такая очень красивая, фигурки ледяные, горка есть, что нравится самое большое детям. Нам очень нравятся фигуры, которые сделаны, очень красиво все оформлено. Создается настроение праздничное, новогоднее. Здесь мне очень понравились скульптуры, очень красивые, разнообразные фигуры. Вот печка, там елочки, все очень красиво. Где старая автостанция, там тоже мне очень нравится елка, и там такие фигуры классные. Очень нравится, в этом году нам здесь поставили вот арку, очень красивая. И, конечно, детям нравится елка красивая, высокая, большая. Подарок вот этот новый в этом году стоит. Очень нравится.